Планета активности, физической силы, страсти и энергии вошла в этот знак 29 июля в 23:32 по киевскому времени и будет двигаться по этому знаку почти два месяца до 15 сентября. По принципу аналогии знак зодиака Дева можно представить как поле колосящейся ковитру по пшеницы. Это период сбора урожая, заготовки на зиму, стремление сберечь, полученное наиболее оптимальным и практичным способом. Важность знаний и навыков, системности, мелочей и деталей, умений и профессиональных способностей описывает мутабельное качество девы, которое подготавливает новый этап. Марс имеет огненную природу. Движение по знаку земной стихии способствует рассудительности в действиях. Люди склонны поступать осторожно, задумываться о последствиях. Приходит осознание того, что может помочь в реализации целей, в решении актуальных вопросов. Успех в это время приходит через других людей, благодаря взаимной пользе. Дополнение и подтверждение, необходимое нам из окружающего мира, позволяет ощутить себя более цельной личностью. Транзит Марса по знаку Девы – подходящее время для того, чтобы задуматься о профессиональной сфере, решить накопившиеся вопросы, устранить бытовые проблемы. С 29 июля по 15 сентября 2021 происходит становление, укрепление и достижение максимального развития всех тех начинаний, которые активизировались в предыдущие месяцы. Отличительной особенностью этого транзита является материализация проявлений, обретение конкретных форм. Энергия Марса в Деве гибкая, пластичная, что позволяет соединить многие направления в один общий процесс взаимодействия. Люди организованы, вовремя приходят на работу и многое успевают, ответственно подходят к своим трудовым обязанностям. В августе увеличивается количество однообразной работы, бытовых вопросов. До 16 августа Венера движется по знаку Девы где имеет статус падения. То есть в этот период Марс с Венерой в одном знаке, но для личной жизни это время неблагоприятное. Все слишком заняты работой, повседневными делами, а на любовные взаимоотношения времени не хватает. Мужчины и женщины чаще конфликтуют друг с другом по самым незначительным поводам из-за мелочей. Поэтому атмосфера совершенно не располагает к романтике. В августе многие смогут пересмотреть свои взгляды на жизнь, на подход к работе, реально оценить отношения с партнером. Рациональность выступит на первый план. Иллюзии разрушатся, люди заземляются, озадачиваются реалиями современного мира. Обстоятельства этого периода помогают навести порядок в жизни, но при этом не стоит углубляться в мелочи. Старайтесь объективно, в полном объеме оценивать ситуацию. Тема здравоохранения и медицины будет актуальна для многих, как в глобальных масштабах, так и на личном уровне. Прибавятся работы у врачей, косметологов, массажистов. Воспользуйтесь положительными возможностями августа, сконцентрируйтесь на вопросах, связанных с самореализацией, работой, карьерой, деньгами, а также на своем здоровье, потому что это ресурс. В течение месяца можно произвести конструктивные преобразования в профессиональной сфере, улучшить свое материальное благосостояние. Уважаемые дорогие зрители, если нужна индивидуальная консультация, если что-то происходит, то, что вызывает тревогу,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 Формируется оппозиция с ретро-Сатурном. Остро почувствуется 2 августа. Точный аспект в этот день. Начало месяца напряженное, и потребуется огромная выдержка и дисциплина, чтобы избежать неприятностей, особенно во взаимоотношениях с начальством. Нежелание учитывать идеи и опыт других людей может привести к потере работы. Нездоровый климат в коллективе и в отношениях с деловыми партнерами разногласия по пустякам могут привести к серьезным конфликтам лучше отложить подписание контрактов работу с важными документами выступления конференции переговоры. 3 августа венера в гармоничном аспекте с ретро ураном способствует необычному творческому вдохновению помогает во всех начинаниях в том числе новым отношениям, личным и деловым. Возможно перерастание деловых отношений в романтические. Также вполне вероятны внезапные финансовые поступления, прибыль и подарки. Хороший день для приобретения оргтехники, модернизации, производства и улучшения условий труда. 4 августа Меркурий в квадратуре с ретро-ураном. На этом фоне чаще возникают внезапные резкие конфликты. Нервозность и ненужная раздражительность, импульсивность принятия решений могут привести к различным неудачам. Из-за собственной невнимательности возрастает вероятность несчастного случая. Неблагоприятный день для различных изменений, обновлений, совместной работы, командировок или путешествий. 6 августа. Солнце в квадратуре с Ретро Ураном. Возникают неожиданные недоразумения, неприятные изменения на работе. Крайне неблагоприятный день для любых дел и начинаний, а финансовые операции могут принести крупные убытки. На государственном уровне возникают серьезные политические противоречия и экономические сложности. В этот день увеличится количество инсультов, инфарктов, поэтому у людей с проблемами сердечно-сосудистой системой могут наступить ухудшения. Следует всячески соблюдать осторожность из-за опасности несчастных случаев, ранений, травм, поражений электрическим током. Бременным женщинам лучше находиться дома или под наблюдением врачей, если есть сложности. 8 августа в 16.50 по киевскому времени новолуние во Льве. Будет отдельное видео, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. 9 августа формируется оппозиция Венеры с ретро-Нептуном, точный аспект 10 августа. То есть два дня несоответствия желаемого и действительного, разочарования, неопределенность и заблуждение. 9 и 10 августа старайтесь не принимать важных решений, особенно в сфере личных взаимоотношений. Нереалистичность оценки происходящего, собственных возможностей и перспектив может многих людей сильно подвести. Опасайтесь сомнительных сделок, а также интриг, клеветы, обмана и мошенничества и сами избегайте подобных проявлений. Возможно ухудшение течения многих заболеваний, особенно связанных с обменом веществ, нарушением гормональной сферы. 11 августа Меркурий в оппозиции с ретро-Юпитером. Излишний оптимизм, рассеянность, нереальные планы впоследствии приведут к сожалениям и потерям. характерные трудности в общении, особенно с зарубежными партнерами. Многие люди склонны переоценивать свои возможности, поэтому лучше отложить принятие важных решений и подписание ответственных документов, а также визиты к начальству, влиятельным лицам, посещение официальных инстанций правовых органов, возможные существенные разногласия с партнерами и сотрудниками, расхождение во мнениях, юридические сложности. 12 августа Венера в Трине к ретро-Плутону. В этот день можно решить много задач. Благоприятны финансовые дела, бизнес, предпринимательская деятельность. Появляются новые перспективные проекты и деловые отношения. Обстоятельства этого дня способствуют преобразованию негативных моментов в работе, благополучному решению вопросов совместных финансов, налогов, долговых обязательств, а также алиментов и наследства. Прекрасный день для обновления и преобразования семейных и любовных отношений. Возможно возникновение новых романтических знакомств. С 12 августа Меркурий входит в знак Девы, где имеет статус управления. А 19 августа соединяется с Марсом. Вторая декада месяца особенно благоприятна для решения вопросов по работе, а также для увольнений и начала новой деятельности. Поскольку Уран в Тельце в гармонии с Меркурием и Марсом, то стоит использовать потенциал этого периода максимально. Можно произвести реорганизацию производства, обновить технику и оборудование, заняться совершенно новым для себя направлением. 16 августа Венера входит в знак Весы, где имеет статус управления. Начинается благоприятный период для любви, партнерства, оформления брачных союзов. Сделаю отдельное видео по этому транзиту. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Как я уже сказала, 19 августа Меркурий соединяется с Марсом. При этом формируется оппозиция Солнца с ретро-Юпитером. Точный аспект 20 августа. Эти два дня подходят для решения деловых вопросов, но все должно быть законно, традиционно и без попыток скрыть подводные камни. Избегайте оптимистичной оценки состояния своих дел. Уделите внимание лишь текущим вопросам. У больных хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей возможны обострение. Перегрузка печени может негативно отразиться на работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому избегайте переедания, ограничьте себя в употреблении спиртного. 20 августа Меркурий в трине к ретро-урану а также в этот день, как я уже сказала, оппозиция Солнца и Юпитера. Ситуации, возникающие сегодня, еще долго будут оказывать влияние на положение ваших дел. Поэтому при разумном ведении работ можно избежать многих проблем в будущем. Не проявляйте легкомыслие в делах, избегайте несерьезного отношения к серьезным взаимоотношениям. Сотрудники и начальники могут помочь вам в ваших начинаниях, но для этого необходимо прислушиваться к мнению окружающих, учитывать опыт и советы старших по возрасту коллег и партнеров. 22 августа, полнолуние в Водолее в 30 градусе, Королевском, в 15.02 по киевскому времени. Отдельное видео обязательно запишу, появится на моем YouTube-канале в середине августа.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 Под видео ссылка в закрепленном комментарии о соединении Сатурна и Юпитера в этом знаке в конце декабря 2020. Посмотрите, пожалуйста, это полезно и интересно. 22 августа Марс в Трине с ретро-ураном, а Венера в Трине с Сатурном. Влияние этих аспектов ощущается также и 23 августа. Благоприятные два дня. Чувства подчиняются разуму. Поэтому ошибочные эмоциональные реакции и действия почти исключаются. Такой реалистичный настрой обуславливает сохранение партнерских, личных и деловых взаимоотношений. А также благоприятное развитие текущих дел и завершение финансовых сделок. Однако необходимо соблюдать традиции и законы. Не поддаваться желанию спонтанно изменить существующее положение дел. В этот день можно создать солидный фундамент будущих успехов благоприятен для визита в официальные инстанции поиска понимания и финансовой поддержки возможно возобновление старых связей переход их в разряд наиболее перспективных хороший день для политиков и общественных деятелей для общественных для ответственных выступлений проведения онлайн мероприятий прямых эфиров вебинаров 23 августа в начале суток солнце входит в знак Девы, повышается рассудительность, работоспособность, люди становятся более расчетливыми, критичными, более тщательно следуют установленным правилам, выполняют инструкции и предписания. 25 августа Меркурий в оппозиции с ретро-нептуном. Обе планеты сильные. В целом это неблагоприятный день для общественных контактов, переговоров или решения задач, когда необходимо заглянуть в самую сущность дела. Неудачно протекают контакты с зарубежными партнерами, сделки, купли-продажи. Сегодня по странному стечению обстоятельств все идет совершенно не так, как запланировано. Искажается информация, факты. Злоупотребление алкоголем и средствами, меняющих сознание, может доставить дополнительные проблемы. Принимайте лекарства только по назначению врача. Опасайтесь краш, потери мелких, но важных вещей. 26 августа Меркурий в трине с ретроплутоном. День благоприятен для исследований, решения деловых и финансовых задач а также совместного капитала, распределения прибыли, налогов, долгов, страхования, наследства и алиментов. Возможно поступление тайной информации, необычных известий. Вообще удачный день для любого вида деловой и умственной деятельности, для переговоров, обсуждений и выступлений, работы с документами, заключения сделок. У людей активных, а также у руководителей, Повышается способность воздействовать на умы, возрастает творческая энергия, активность в борьбе за утверждение собственных интересов и идей. Возможны новые полезные связи, необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами. 30 августа Меркурий входит в знак весы. Это время социального общения. Люди становятся более дружелюбными, вежливыми. Одинокие могут встретить своего идеального партнера.